Недалеко от нас есть небольшое озеро, которое называется Глыбоки. Мы решили сегодня сюда приехать. И я вам хочу сказать, что здесь очень классно. Если вы будете недалеко от Менджижеча, обязательно приезжайте на озеро Глыбоки. Мы сегодня сняли катамаран. Он стоит 37 злотых за час. Неважно, сколько вас здесь будет человек, нас двое. И решили покататься. 37 злотых это за час, еще раз вам скажу. И если вы хотите увидеть что-нибудь больше о озере Глыбоке, обязательно смотрите предыдущий ролики